И соберем вот такого Лев! вот. Лев. Лев, да, вот Давай такого вот льва. Давай мы с тобой. Давай мы с тобой. Давай мы с тобой соберем льва. Давай. Так. Начнем Лев. с травки. Так. теперь давай лапки Красный, да. А? Глаза. Теперь глаза. Теперь глаза. Пора. Нас... такой левион, да, красивый. Получился вот такой львенок. Львенок. Вот его картинка. Так. Класс. Да, и вот что Давай. у нас получилось. Давай. Подписи коллега и смотри дальше.